сняты во время полевых учений и в лечебных отделениях клиники термических поражений военно-медицинской академии. Современная система лечебно-эвакуационных мероприятий предусматривает последовательное и преемственное оказание медицинской помощи обожженным, начиная от поля боя до оказания квалифицированной медицинской помощи в медицинских батальонах и или отрядах, специализированного лечения и реабилитации в госпитальной базе и лечебных учреждениях тыла страны. Первоочередная задача самой взаимопомощи при воспламенении одежды быстрейшее тушение пламени. Наилучшим образом это достигается прекращением доступа воздуха к горящему участку. По извлечении из очага поражения Обожженным для купирования боли следует ввести противоболевое средство. Для защиты обожженной поверхности от дополнительного загрязнения и травматизации на нее нужно наложить повязку. Для этого используется индивидуальный перевязочный пакет. большая стерильная ватно-марлевая повязка или любая чистая ткань нательное белье, полотенце и тому подобное при необходимости следует напоить пострадавшего водой из фляги Транспортировать тяжело нужно осторожно в положении лежа на непораженной поверхности тела. На медицинском пункте батальона при необходимости вводятся обезболивающие симптоматические средства и осуществляется контроль повязок. Для утоления жажды предпочтительно использовать щелочно-солевой раствор. Одна чайная ложка поваренной соли и половина чайной ложки пищевой соды на литр воды. Оказание первой врачебной помощи осуществляется на медицинском пункте полка. После дозиметрического контроля машины, доставившие пораженных, заезжают на сортировочную площадку. При сортировке прежде всего выделяют обожженных, нуждающихся в оказании первой врачебной помощи по неотложным показаниям. пострадавшие с тяжелыми поражениями дыхательных путей, нуждающиеся в оксигенотерапии, введении бронхолитических средств, глюкокортикоидов, а при развитии асфиксии в наложении трахеостомы, и обожженные в состоянии шока при резком нарушении гемодинамики и сердечной деятельности. Этим пораженным незамедлительно осуществляется струйная инфузия крови заменителей, Вводятся анальгетики, сердечные средства, дается кислород. Инфузионная терапия продолжается и во время дальнейшей транспортировки. Элементом первой врач. Помощи, выполняемым в порядке очереди, является наложение или исправление повязок с использованием пакета b 4 содержащего перевязочный материал для обожженных, большие ватно-марлевые и контурные повязки для туловища и конечностей и ватно-марлевые ленты. На каждого обожженного, поступившего на медицинский пункт полка, заполняется первичная медицинская карточка и осуществляется контроль повязок. При необходимости применяются анестезирующие глазные капли или глазные лекарственные пленки. Из медицинских пунктов полков Пострадавших доставляют в отдельный медицинский батальон или отдельный медицинский отряд. Офицированная медицинская помощь направлена на устранение проявления ожогов, угрожающих жизни, предупреждение возникновения тяжелых осложнений и подготовку обожженных к дальнейшей эвакуации. Санитары, ко мне. Успешное решение этих задач в значительной степени зависит от правильного проведения сортировки. Из поступивших обожженных... Прежде всего отделяется поток ходячих, которые направляются в сортировочную палатку для легко раненых. Среди насилочных обожженных выявляются нуждающиеся в оказании неотложной квалифицированной медицинской помощи, которые направляются в перевязочную. прежде всего обожженные с тяжелыми термохимическими поражениями дыхательных путей, что приводит к резким нарушениям функции внешнего дыхания, вплоть до развивающейся асфиксии. К этой же категории принадлежат пострадавшие с явлениями тяжелого отравления окиси углерода, которая проявляется в изменении цвета кожных покровов, нарушении сознания, периодическом возникновении судорог. Такие больные незамедлительно направляются в палату интенсивной терапии госпитального отделения. В неотложной интенсивной терапии нуждаются также обожженные, находящиеся в состоянии шока. Оно может быть выявлено, Лишь по совокупности отдельных признаков и симптомов. Вялость и заторможенность, жажда, обширность наложенных повязок, тахикардия, снижение артериального давления. Категории нуждающихся в мероприятиях неотложной квалифицированной помощи, выполняемых в порядке очереди, относятся обожженные с циркулярными глубокими ожогами конечностей и туловища. Им показана некротомия. Насилочным обожженным, не нуждающимся в неотложной квалифицированной медицинской помощи, в приемно эвакуационном отделении оказываются элементы первой врачебной помощи. После этого они направляются на эвакуацию. подлежат и легко обожженные, которым предварительно следует исправить повязки. Лишь самые легкие из них со сроком лечения до 10 дней, ожоги первой и второй степени не более 5% поверхности тела могут быть оставлены для долечивания в команде выздоравливающих. Лечение ожогового шока – основной вид квалифицированной медицинской помощи, оказываемой обожженным в палатке интенсивной терапии. У всех поступающих сюда уточняется диагноз шока, устанавливается динамическое наблюдение, обеспечивается надлежащий уход. На каждого тяжело обожженного Заводится в дополнение к истории болезни карта интенсивного наблюдения, шоковый лист. В него через каждый час заносятся данные о состоянии больного и проведенном лечении. Одной из важнейших манипуляций, выполняемых в этом функциональном подразделении, является катетеризация центральных вен. Тетер, введенный в верхнюю или нижнюю полую вену, обеспечивает беспрепятственное проведение массивной инфузионной терапии, возможность повторных заборов крови для лабораторных анализов, динамический контроль центрального венозного давления. тетер, который вводится обожженному, мочевой, внешний вид выделяемой мочи, напряженность почасового диуреза, диагностические критерии шока, особенно ценные на этапе квалифицированной медицинской помощи. Для борьбы с гипоксией, наиболее резко выраженной при термических поражениях дыхательных путей, осуществляется оксигенотерапия. Она может проводиться через катетер, введенный в нижние носовые ходы обожженного, или через маску кислородной ингаляционной станции. Основной элемент лечения ожогового шока – инфузионная терапия, начинающаяся с вливания глюкозы солевых растворов, к которым через 8-12 часов добавляются коллоиды. Количественный и качественный состав вливаемых жидкостей зависит от динамики клинических проявлений шока. Признаками выведения пострадавшего из состояния ожогового шока являются восстановление диуреза, повышение температуры тела, прекращение жажды, нормализация гемодинамических показателей. В случае этого этапа является проведение обожженным неотложных оперативных вмешательств.